Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о планировках и о том, насколько сильно отличаются планировки, когда разные возрастные категории строят себе дома. И очень легко мне уже обратить на это внимание, то есть я замечаю и понимаю, что скорее всего будет человек какого возраста. Если я смотрю сначала проект, а потом приезжаю и вижу уже заказчиков. Очень легко определяется. Все-таки кто в возрасте уже после 40 и у кого есть жизненный опыт проживания в доме и так далее, они достаточно прагматичные люди. Они понимают, у них дом намного проще. И вот какие опять же цели. То есть люди чаще всего строят уже последний дом, они считают, по крайней мере, так, скорее всего. Вот. И они делают его максимально под себя, как им будет удобно. Но уже со знанием вопроса, они так просто, вот как картины каких-то насмотрелись. Да, будут учитывать то, что... Есть сейчас в тренде, что будет все-таки, ну, скажем так, если что, то рыночная стоимость будет нормальная. Не так просто, как бы, вот я хочу вот так вот, да, что-то и все. И это потом будет неоправданно или еще как-то по-другому. То есть это будет не продать. То есть должно быть все-таки ну, некая экономическая ценность здания. И вот как раз таки этот дом один из таких он не маленький, он достаточно приличного размера. Я потом позже посмотрю, приложу, точнее, вы увидите, какого размера он. Но это вот как раз-таки прагматичность. Абсолютно. Здесь нет никаких тут великих вторых. Второго света здесь нет. Здесь нет каких-то неудобных лестниц. Потому что здесь лестница мне очень нравится. Вот эти вот варианты, где просто одномаршевая лестница. Просто идешь... Прямо. И не на никакие повороты, еще что-то и так далее. То есть максимально используется место. То есть здесь есть три спальни наверху. Внизу там спальни даже нет. Там просто одна комната рабочая, баня, душ. И вот как раз таки, как я не так давно выпускал видео про планировки, мы ходили смотрели, рум-тур, там второй свет. Это дом вот здесь, вот просто за стенкой. Тот же. Значит, и вот многие, вот как так, почему не сделать, там э, мастер бедрум, еще что-то там, душ и, или еще какая-то ерунда там прям из комнаты. Вот здесь у этого человека предостаточно места, предостаточно возможностей. Но почему люди не делают -то на втором этаже себе даже душ? Вот здесь нет душа на втором этаже, здесь только есть санузел, то есть туалет и будет как раз-таки гигиенический душ, все. Я просто тоже, ну, как бы, с прагматичной точки зрения, потому что это все приводится все-таки к экономии. Если вы строите дом со вторым этажом, значит, вам не принципиально, что вы там походите по лестнице, да, вы, то есть изначально сделали такой выбор. Но опять же, там есть сауна, сауна, душ, комната хозяйки, все логично, все нормально, все находится там. Пошел помылся, там есть шкафы, вещи там грязные туда, чистые сюда – все взял. Здесь вот я стою как раз таки. Мы расчертили вчера вечером. Сегодня будем собирать перегородки. Я потом покажу, как это уже будет. Мы сделаем тоже ром тур здесь. Вот здесь вот находится, вот если вам не видно, я стою перед стенкой. Здесь будет стенка спальни хозяйской. Это окно, как я говорил, спинка кровати. Очень удобно расположение. Мне нравится. Здесь окно есть, куда можно смотреть. То есть лежишь и смотришь. Там будет дверь, там балкон. Здесь если вам не видно, то вот здесь находится. Вот так. Вот это. И вот это будет перегородка здесь. Это гардероб. Здесь вход в него. Будет откатная дверь. Здесь будет гардероб. То есть вот она спальня. Здесь гардероб. Там будет санузел. И три спальни есть. То есть одна будет скорее всего как кабинет. Одна спальня полноценная. Одна... Один санузел, а здесь вот как раз-таки напротив меня, где камера, здесь есть окна, ну, скажем так, в пол. И здесь небольшое такое место, как, ну, а не знаю, как зал второго этажа. Вот. То есть, пожалуйста, внизу кухня, душ, баня, сауна, ой, сауна, комната хозяйки, техническое помещение и так далее. То есть, камин там находится. Также у этого дома есть автонавес, есть еще отдельная кладовка холодная, скажем так, ну, для всякого там э, лишнего барахла, который хранить лопаты, не лопаты, ну, что-то такое. Автонавес, это все под крышей, то есть от дома идет... Э, Навес такой, что заезжаешь на машине, ты находишься в автонавесе, потом проходишь, уже все под крышей. Тебе не нужно будет ходить под дождем и так далее. Но меня многие спрашивают, как это, что с чем связано. Вот если как раз таки автогараж привязывать э, к дому, то там уже противопожарные контуры начинаются. Это уже такая себе история, и она как раз переходит и на кровлю сюда. И, то есть это, это сложные вещи. То есть, поэтому я на такие вот вопросы, да, а как сделать, какой узел? Да фиг его знает, на самом деле, тут всегда смотришь проект, какое вот типовое, не типовое, а какое решение архитектурное здесь применили, от этого будет зависеть очень-очень много факторов. То есть, будет здесь ЛВЛ-брус по всей, по краю, под стропила, либо это будет клееная балка. Я не знаю никогда, никто не знает, это проектировщики, инженеры, они делают расчеты, они знают прекрасно, что лучше здесь для этого, то или это. Нам не, никогда это не известно И применить одно для всего невозможно. Это нужно понимать, это очень важно. Вот. А планировка на самом деле мне очень нравится. И все-таки я считаю, что такие дома, они более... Ну, интересно просто наблюдать. вот Скажем так, моя теория, она подтверждается. Чем старше человек, тем более прагматичней у него выбор планировки. ну Человек, я имею в виду с опытом, не просто пришел, первый раз он дом строит на каких-то эмоциях а нет он он планомерно четко он понимает что зачем как как ему удобно что он получит в этом варианте или в этом варианте как ему будет проходить даже вот от гаража до дома это тоже важно об этом мало кто замечает но я второй раз такой тип встречаю второй раз и вот как раз таки это вот люди вот к 50 годам ближе прагматичные люди, которые знают, что им нужно. Молодежь, они на эмоциях, на амбициях, на вау, оу, классно, давай так, давай, красиво в журнале, вон как смотрится, ну, поэтому я не знаю, здесь дело вкуса, это каждому как нравится, как, как ему удобно. Но все же, я считаю, у старшего поколения есть чему поучиться, ребята, есть, и стоит на это все обратить внимание. Я думаю, что пора заканчивать данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!